Шланг напорно 22 на пронусасывающий 22х25 мм, 22 внутренний диаметр, 25 мм наружный диаметр. Предназначен для подачи и откачки воды. Сохраняет неизменность рабочего сечения, что позволяет обеспечивать стабильное рабочее давление. Работает как на нагнетании до 6 атмосфер, так и на разрежение. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования. Благодаря уникальной конструкции шланга он идеально подходит к стандартным фитингам для ПНД труб диаметром 25 мм что позволяет расширить область применения данного шланга от подключения поверхностных насосов, скважинных насосов. Также им можно монтировать магистральные линии в хозяйственно питьевом водоснабжении. Шланг очень гибок, конечно, если к нему приложить чрезмерное усилие, он переломается, но он абсолютно сохраняет свою работоспособность и в дальнейшем может выполнять свои функции.